Здорово, братва! Хочу вам рассказать о специфике работы на судне, ее плюсы и минусы. Если кто-то не знал, то тогда врубайся и впитывай эту информацию. А тем, кто работает уже в данной структуре, я тоже думаю, будет интересно. И напиши свой комментарий со своей точки зрения. Итак, погнали! А начну с АЗОВ. Если ты учишься в классе девятом или одиннадцатом, и до последнего момента не знаешь, куда поступить учиться, и ты с Нижегородской области или находящий рядом с ней, то тебе прямая дорога в речное училище. В речнуху поступить можно после девятого класса, так и после одиннадцатого. А вот в Водную Академию поступление только после одиннадцатого класса. Разница заключается лишь в том, что Среднепрофессиональное или высшее образование тебе нужно, а специальность выберешь подходящий для себя Расскажу по своему семилетнему опыту работы, хоть он и небольшой, но все же опыт Начнем с того, что тебя ждет карьерный рост Ты приходишь на практику матросом, рулевым или мотористом Потом окончив учебное заведение, соответственно каждый год ты повышаешь свою планку Идешь вперед, ты становишься мудрее, умнее, набираешься опыта так можно дослужиться и до капитана. А может быть и выше. Но небольшая ремарка. Чтобы стать капитаном или кем-то выше, необходимо высшее образование. Возможно и не одно. Как бы это странно ни звучало, зарплата будет выше в любом случае. Больше, чем на берегу. Меньше трачешься на всякую ерунду. Ну, к примеру, на берегу больше соблазна. На судне же его нет если ты, конечно, не будешь работать на пассажирском флоте. Минимум расходы на одежду. А как ты знаешь, сейчас вещи не дешевые. Расходы максимум на предмет гигиены и мобильную связь. Еще один немаловажный аспект – это не надо никуда ехать. Стоять в пробках и так далее. Ногу с дивана скинул – хоп, и ты уже на работе. И голова не болит по поводу питания. Повар все за тебя сделал. Если попадаются хорошие рейсы – это постоянно новое место дислокации, новые города, населенные пункты. Это касается транзитного флота, сухогрузы и нефти наливные суда. С пассажирским флотом, соответственно, совсем другая история. Если у тебя есть свое личное жилье то можно брать справок с работы о том, что ты не проживал в данной квартире. А с определенного времени находился в навигации. Отдать эти справки в ЖКУ тебе сделают перерасчет, и ты будешь платить на 50-60% меньше коммунальных услуг. Проверено лично на своем опыте. На крайний случай ты можешь ждать на длительный срок. Опять же таки, дополнительный заработок. Большой отпуск в зависимости от должности. И, например, если... Работаешь мотористом, то три месяца отпуска, смотря в у компании Полный соцпакет, начиная от медкомиссии, заканчивая компенсацией поездкой на отдых. Если тебя сильно зацепила такая профессия и хочется побольше денег, появилось желание уйти работать в море, а там, поверь, совсем другие деньги. И возможно вообще переехать жить в другую страну. И на этом положительные моменты закончились. Переходим к отрицательным. Очень долгая работа в плане того, что ты не бываешь длительное время дома. Начиная с марта, апреля, порой даже до декабря месяца. Это смотря где ты работаешь. Если в северных районах, навигации покороче. Если в южных, соответственно, подлиннее. Все лето проводишь на железе. Смотришь на берег населенного пункта, проходя мимо. Наблюдаешь, как люди отдыхают, купаются, загорают, встречаются, ездят на велосипедах мотоциклах машинах одним словом живут а ты втухаешь на железке и работаешь долго не видишь свою семью друзей и знакомых это касается только транзитного флота есть еще сменный то есть бригадные таким графиком я не работал сказать ничего не могу на мой взгляд, сложно завести семью, работая в такой отрасли. Не каждая девушка, женщина будет ждать по 9 месяцев. Если хочешь, чтобы была семья, ищи себе фанатку своей будущей профессии, чтобы работать вместе на одном судне. Ближе к концу навигации бывают конфликты в коллективе, но это редкость, так как друг другу люди надоедают. Это свойственно человеку, и это нормально. Это странно не звучало, зимой ты хочешь в навигацию, а летом ты ходишь на обратно на берег Парадокс И самое важное Судно это объект повышенной опасности И нужен глаз до да глаз Не только за собой, но и за теми С кем вы работаете Потому что кругом одно железо, много острых углов Чуть нечаянно запнулся Или поскользнулся Особенно в осенний, зимний период времени И разбил себе лоб Сломал нос, руку, ногу Потому что надо вести себя очень аккуратно и быть внимательным, например, на швартовных операциях. На мгновение задумался или отвлекся и может оторвать себе пальцы, руки, ноги и так далее. Либо вообще выпасть за борт. И не дай бог, если, допустим, судно попало в большой шторм и переломилось, спастись очень мало шансов. В основном это касается прибрежного плавания. Если я тебя сильно напугал, и ты уже смотришь на это с опаской, ха, запомни, речников и моряков очень много. Кто-то идет по стопам деда, отца, брата, и тоже захотел быть речником или моряком. Кому-то посоветовал знакомый друг, а кто-то вообще просто спонтанно пошел работать на флот. Бывают люди, которые мечтали о такой профессии и добиваются своей мечты. Потом они обзаводятся семьями, детьми. Есть даже такие теплоходы, что весь экипаж полностью семья. В прямом смысле этого слова. На этом я хочу поставить точку. Ты спрашиваешь, зачем я тогда выбрал такую работу? Об этом я расскажу в следующем выпуске. Как только это видео наберет 500 лайков. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если ты не подписан... Если то согласен со мной, ставим лайк, То не согласен, ставим дизлайк. У тебя есть вопрос? Напиши комментарий. Всем пока. Давай, последний дубль, ну нахуй, руки мерзнут. Если у тебя есть свое, жили. Я как, блядь, на расстреле. Блядь, сука, да что за залупа такая ебаная? Как, блядь, перед камерой, так все нахуй забывается. Веси, блядь, веси, веси, нахуй, веси. А начну с АЗОВ, если ты, если, а начну с АЗОВ, нет, а начну с АЗОВ, если ты Ох, После... на всех, давай, вот. После 11 класса, разница заключается ли лицо... ц... Вот так. Тут, <клёх> вот, короче, нас снимает квадрокоптер сейчас, <клёх> он полетел, как комар, блядь, такой, <клёх> хочется уебать его. Смотришь на белик, на блять, Блядь, на белик. На железе, на белег, на белег, я смотрю на белег. Следите не только за собой, но и за кеми. нит Что ты, блядь? И давай обратно, нахуй, у меня получилось. На этом я хочу поставить точку. Ты спрашиваешь, зачем я тогда... Работу, блядь. Все в кучу смай. Стоп, кадр, Ну, нахуй. Все.